Здравствуйте! Я рад вас приветствовать на канале «Помощь с компьютером». И в этом видеоуроке я вам покажу, как можно создать автоматический процесс очистки э, жесткого диска от временной информации, ненужной, с помощью планировщика задач. обычно системный утильта. По сути, широкой очистка диска, то он будет очистить. Утильт тоже системная, она позволяет очистить а, корзину, эскизы, картины, которые вот вы открываете при просмотре изображений. Их просто очистить. Планированное задание же позволяет вам а, без... А, один раз настроить, и он будет выполнять ежедневно, ежедневно, каждый месяц, раз-две недели, то есть как вы настроите в любое в определенное время. Давайте я вам покажу сначала, что такое очистка диска. То есть мы прописываем очистка диска, открываем, выбираем диск. У нас он оценивает состояние а, захламывания И тут показывается, Такие, как файл журнал установок загружаемый файл программ, корзина и так далее. Здесь мы можем поставить вот здесь галочку, нажать ОК. И у нас он очистится. Это называется вручную. Также можно создать конфигурацию. То есть, чтобы не выбирать каждый раз вот здесь галочки вставлять, а создать конфигурацию, где будут стоять везде галочки. То есть вот так. И он будет очищать. Для этого нам нужно создать, по сути, свой как бы, шаблон. Для этого мы открываем cmd, командную строчку. Обязательно запускаем от имени администратора, потому что тогда у нас не сохранится ничего. Здесь мы прописываем MGR slash, sag, set, выточки, и номер конфигурации. Clean MGR это наша ассоциативная диска, а это ключ. Открываем, у нас тут вот открывается наше окошечко. Ну, смотрите, у нас здесь все пустое. Мы проставляем галочки, как... чтобы все очищалось в моем случае. Вы можете, конечно, поставить, как вам удобно. То есть вы можете только чисто корзину очищать. Или чисто временные файлы, темповские очищать. То есть как удобно. Я например, например, сегодня забываю корзину чистить. Мне она обязательно нужна. Нажимаем ОК. Давайте откроем, проверим, что у нас получилось. Видите, у нас все сохранилось. То есть наш шаблон под один сохранился. Следующим шагом нам нужно открыть как раз планировщик заданий. Для этого можем из Windows 10 просто прописать планировщик. Windows XP и 7 нам нужно просто открыть администрирование, стандарт средств администрирования, здесь планирование заданий, или через панель управления. То есть мы открываем, здесь мы находим администрирование и вот здесь планер заданий. Ну, тут меня выбор задачу не стоит, а, любят ругаться, так сюда Закроем это все. Вот мы открыли. Такое окошечко появляется. Здесь нам нужно просто создать простую задачу. Называем ее как хотим. Я назову очистка диска. Описание очищает полностью диск. Далее. выбираем, как сейчас будет запускать нашу программу. Я поставлю же неделю. Повторять так, начать. Всего лишь Ну, 21.. Так. 0-0. не надо. Так, меняется. Раз в каждую неделю. Можно раз в 2, в 3 и так далее. По, по, по, по вторникам давайте. Нажимаем далее, когда мы все выставили. Здесь мы выбираем запустить программу сценарий, То есть здесь можно даже батник запустить, а можно так. Теперь здесь нам нужно перейти в локальный диск C, Windows, то есть в корень заходим, System32, и здесь ищем клинное менше. Открыли. Все. программа сальтиры. нам нужен наш шаблон чтобы он э, запускался тоже. Здесь тогда нам нужно добавить вот, аргумент не обязательно. Здесь по поставить слэш. В сади теперь run, а не set. И двоеточие один. То есть у нас он запустит нашу конфигурацию. То есть он полностью все, все галочки он выполнит. Нажимаем далее. И вот тут проверяем. Очистка диска, очищать полностью диск. Еженедельно. В такое время, с такого числа. Действие. Тоже выполняет Clam Exercise Run 1. Готово. Ну, опять-таки у меня рука сейчас Ой, Так. И вот у нас очистка диска видится. Вот наш планирование задался. То есть он будет выполнять время следующего запуска, то есть 2 числа. 2 числа во вторник. Когда был создан, кто создал, задание выполнялось или не выполнялось, то есть будет будет, если не выполнится, то будет ошибка. Если выполнить, будет также. Операция успешно завершена. Теперь, что мы можем сделать? Мы можем. Если вам надоело, можем отключить, можем э, завершить, можем вручную то есть прямо сейчас выполнить это, если вам надо. Можем удалить, конечно. А можем изменить. То есть здесь мы прописываем, также, все меняем, что нам нужно триггеры вставляем, то есть, например, еженедельно, она нам можно, надо добавить еще один. Тоже мы тоже ставить уже два триггера, а не один, то есть мы будем выполнять и так, и так. действия, То есть, например, запускал программку, а нам нужно еще запустить какую-нибудь... Например, сайдер run нам не нужно, нам надо выполнить половину. Например, другие выбрать. Мы можем создать нашу конфигурацию новую и добавить ее сюда. Условия, которые выполняются. То есть, После каких условий он будет выполняться, наше э, наш задание. Параметры, журнал. все По сути, во вторник у меня он запустится. Ну, можно даже, если сейчас нажму. Вот он запускается. Очистка диска C. все то есть планировать задание запустился сам автоматически, выполняет все действия и все. Оба у меня жесткие диска почистились. Все легко и просто. Надеюсь, вам было все понятно. Если остались какие-то вопросы, то с удовольствием постараюсь на них ответить. А так подписывайтесь на мой канал, вступайте в мою группу «Помощь с компьютером компьютерам, комментируйте видео, буду очень благодарен. И конечно, чем чаще вы посещаете мой канал, тем я знаю, что мой труд не бесполезен. Всем спасибо и до свидания.